Здравствуйте, дорогие. Хочу маленько поделиться как бы в словах, где, как мне здесь, с кем, как не с вами. Сегодняшняя моя прогулка утренняя какая-то другая. Возвращаясь уже домой, поймала себя на том, что я наслаж... наслаждаюсь моим детством, чувствами из детства просто наслаждаюсь моих 45 чувствами из детства место, место такого раздражения боли претензий обиды просто спокойствие такое спокойствие и глупинная радость и картинки счастья из детства, когда на тебя не кричат, а понимают и радуются, что ты есть. Когда тебя не бьют, не наказывают, а обнимают и понимают. Благодарю тебя, Мэй Рамбек. Здравствуйте, доброе утро. Меня зовут Неля, мне 43 года. Я из Польши. Благодарность для Мейрамбека Шамуратова в этом видео за проведенную со мной сессию гипнотерапии. Больше скажу за лечением, за работу над моей душой. Если коротко, к Мейрамбеку обратилась с такой проблемой в последние дни, у меня как бы поднялось чувство злости, претензий к моим родителям, к роду. К себе кому-то еще к чему-то еще и под этим <клес> проработки в сессии сессия была многочасовая э, великолепная работа э, сессия длилась долго но это как бы как на одном дыхании было и под этими чувствами, как оказывается, скрывались другие чувства. Скрывалась, как бы, чувство, что я виновата. Словом, После, э, после всего я наблюдаю уже от воскресенья, сегодня пятница, я живу как бы в другой реальности, друг, в других чувствах, с другими чувствами. И самое главное, я сегодня себя поймала, э, пила кофе и поймала себя на том, что я по-другому сегодня пью кофе. У меня ушла чувство тревоги. С самого утра, такая утренняя чувство тревоги, у меня его нет. А раньше, в зависимости от того, какие у меня как бы проблемы, доходило до того, что вставая с кровати, уже начинает растись руки. Другая реальность, другие чувства, другая жизнь. Спасибо вам, Майрамбек. От всего сердца советую это очень хороший мастер. Всего вам хорошего. Доброе утро, Майрамбек. Уже какое-то время прошло после сессии с вами, я наблюдала, и вам благодарна очень за то, что я действительно избавилась от чувства тревоги по утрам, и теперь свобода. Каждое утро я, вам, я вас благодарю, благодарю Вселенную, благодарю вас за участие в моей жизни. Делай меня счастливой. Спасибо вам большое. Благословений вам в жизни.